Прекрасно внешне выглядит дом. Можно застеклять балкончик. Здесь же у нас есть свой внутренний дворик. Тут же при входе сидит консьерж. Охрана, это перелоги Дагомыски. Здесь у нас что-то найти и купить. Э, ну, Душево с остатцем квартиру практически нереально. Короче, покупайте вот эти две квартиры по 58 квадратных метров. Вот этот весь коридор, как говорила моя бабушка, полностью ваш. Вон оно море видно. Я же говорил, видовое все. Комнаты полноценные. Идеальная, прекрасная двухкомнатная квартира, да? Звоночек мне больше всего приколает. Где он, скотин? А вон. Уважаемые прекрасные телезрители, друзья, а также покупатели будущие, настоящие квартиры в городе Сочи. Ваше внимание вот этот прекрасный дом. Смотрите внимательно. Домик у нас имеет этажность Рез, два, три, 4, 5, 5 этажей. Смотрите, выглядит просто. Э, извиняюсь, там еще есть минус один. Там тоже живут люди. Короче, 6 этажей. Прекрасный домик. Смотрите, построен из данных. Более 10 лет назад. статус квартиры. Я нахожусь на улице. Дагомысская. Видите эту улицу, ее невозможно не узнать. Улица очень дорогая, недешевая. Если что, это за вокзальный район города Сочи. На районе есть все, исключительно все вообще. Все, что захотите: школы, садики, магазины, торговые центры, рынки, ну вообще все, ну совершенно даже баня есть. Смотрим сюда внимательно. Видите, да? Первые этажи у нас, пожалуйста, здесь под коммерцию, как говорится, без проблем. Есть даже. Консьерж охраны. Сейчас я предлагаю зайти во дворик. Есть у нас здесь специальный один дворик. Ну, как бы это наш дворик. Для того, чтобы парковать свои собственные автомобили непосредственно э, квартир. Кто в них будет проживать, тот здесь и будет свое, как говорится, имущество парковать. Давайте-ка заходим. Здесь у нас ворота. Проходим во дворик, вовнутрь нашего домика. Я вам предлагаю квартиры здесь класснейшие, наикласснейшие. Нет, дорогие, от 6 миллионов рублей у меня здесь есть предложение. Еще раз говорю, от 6 миллионов рублей кто не услышал, услышьте, умоляю. На завокзале от 6 миллионов рублей 30-28-29 квадратных метров. Ну, не найти. А у меня есть. А у меня есть, дорогие друзья, я вам готов это все представить. Сейчас прям показать. И вот смотрите вот эту красоту, чтобы вы могли забрать. Смотрите, какие высоченные деревья. Блин, по-моему, эту домику больше, чем 10 лет. Но выглядит он пристойно, достойно, капитальный, готовый, четкий, можно сказать, четкий дом. Прекрасный дом, вот так вот он выглядит. Смотрите, это парковка внутри двора, парковки э -э, немерено. На самом деле, смотрите, да. Есть, машину припарковать. Вижу там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, еще можно так немножко кинуть. Шесть парковочных мест свободных обнаружил я. Также у нас, видите, здесь прекрасно внешне выглядит дом. Можно застеклять балкончик. Позже я вам это расскажу и покажу. Ну, и, в общем, выглядит вот это все наше удовольствие это следующим образом. Еще раз, теперь пойдем покажу. Еще раз говорю, от 6 миллионов рублей жилой дом на Дагомысской. Называется наш домик. Я теперь иду сейчас туда, куда, куда, во вход иду. Здесь у нас можно хоть э, материнский капитал, можно у нас здесь... Как угодно, короче, договор купли продажи рассрочка беспроцентная, сколько вам надо, на какой период беспроцентную рассрочку. Нормальный неплохой дом, в нормальном неплохом месте, в нормальной неплохой цене, ну реально, в Сочи, в Сочи от 6 миллионов рублей. Ну, грубо говоря, это что цена за квадрат-то получается? Сейчас я вам скажу точно, то есть здесь у меня можно купить от 200 тысяч рублей за квадратный метр квартиру со статусом квартира, не самострой, в ипотеку, все дела, все, что вам нужно. Нравится. Вот такой симпатичный домик. Теперь идем вовнутрь смотреть наш дом. Вот еще дополнительные парковочные места. И это удовольствие у нас. Что она. Там еще какие-то минус первые цокольные этажи. Имеется охрана, она же консьерж. Естественно. И вот мы таким вот образом входим в наш домик. Ну, что, приготовились? Пошли смотреть лучшие варианты. Дорогие мои прекрасные телезрители, друзья. Продолжаем осмотр нашего замечательного комплекса под названием «Жилой дом». Дагомысский. Поехали. Какую первую попавшуюся квартиру будем смотреть? Давайте начнем-ка вот с этой. Начнем с того, что это все у нас статус квартира. Дом построен, сдан давно. Это строили сербы. Кто из вас любит сербов? Ну, это наши братишки-братушки. Вот такая вот квартирушка, если что. И цена у нее ржака. Вот такую квартиру можно купить за 6,5 миллионов рублей. Это будет 29 квадратных метров. И планируется она прекрасно. Смотрите, коридорчик, кухонная зона, столик. Тут вот она, кухонка, все небольшое, как бы, да? Цвет отключаем. Большой санузел. Можете ремонт сломать, потому что, ну, разные люди есть. Кто-то вот в таком состоянии купит, тут же сдавать. Кто-то тут же ломает и тут же начнет делать по-другому. И вот-вот следующее помещение. Окно большое. Здесь у нас непосредственно система отопления. Вот она, подача батареи вешается. И вот такие вот 29 квадратных метров. И не забываем то, что у нас еще идет здесь один большущий прекрасный балкон. Балкон действительно большой. 28,9 квадратных метров. Ну, я же говорю 29, короче. С вот таким вот прекрасным видом на горы. Большущий домик, внешне симпатичный, как вы успели заметить. Приятный, классный, с хорошими балконами, с прекрасными видами Еще раз, если что, мы находимся на улице Догомысская, переулок Догомысский. А на переулке Догомысском, как вы понимаете, дорогие друзья, здесь у нас что-то найти и купить, э, ну, дешево, с остаться квартиру квартиры практически нереально. Здесь мы получаем 29 квадратных метров за 6,5 миллионов рублей. Так, закрываем. Идемте. Идемте, покажу вам следующую квартиру. Вот любую выбирайте. Эту, эту, эту, эту, эту, эту. Если, мало ли, вам тот вид не понравился, пожалуйста, вуаля, заходим мы сюда. Видите, да, давайте еще раз по особенностям. Коммуникации все центральные. Двери застройщик тут же при покупке, видите, вот такие мощные вам ставят. Видели? Охереть, да? Я вот с этого балдею, реально. Тут в каждой квартире звоночек, как у нас в Башкирии всегда привыкшие. Ставили люди звоночки. Видите, хорошая входная дверь, которую можно не менять. И вот мы заходим те же самые 29 квадратных метров, только уже в обратную сторону. Что мы видим? Окидываем взглядом то же самое повторение кухни. Вот она, кухонная зона, раковина, вода бежит. Нужна вам вода или не вода. Коридорчик тот же самый. Конечно же, еще раз я говорю: здесь вы можете все поменять. Не оставлять все как есть. Полноценный санузел. А можете, а можете что? А можете элементарно. Оставить все как есть и жить временно, приезжать отдыхать. Но на самом деле, застройщик при покупке совершает вам мелкий, небольшой косметический ремонтик. 6,5 миллионов рублей, вот в эту сторону, квартира вот там вот, видно даже море. Прекрасно, у нас большущий балкончик, домик, если что, мы находимся, вот жилой комплекс Агнесочи. можете представить, какая здесь стоимость, и вот такая наша прекрасная улица. Здесь же у нас есть свой внутренний дворик. Тут же при входе сидит консьерж. Охрана, это перелог Догомысский. А, стоп, это улица Догомысская. А вот то у нас перелог Догомысский. Видите, да? Напротив здесь цены не сложить тем домам. А здесь у нас вот такие вот интересные варианты предложения. И недорогие. А сейчас я вам покажу вообще шокен контент. Знаете, что это такое? Сейчас узнаете. Я сейчас вам покажу. обалдейте. Я не думал, что где-то на завокзальном районе можно купить полноценную, идеальную двухкомнатную квартиру так дешево. Сейчас я вам покажу. обалдеть, если честно. Потому что здесь, если покупать какую-то двухкомнатную квартиру, то это минимум 20 миллионов рублей на завокзальном районе. Я не говорю, что это дома лакшери, понимаете, это дом лакшери. Да, ну подъезд обыкновенный такой без понтов, да. Но сразу же хочется сказать, вот здесь у нас находятся двухкомнатные квартиры. Смотрите, открываем. далее да, да? Свой отдельный вход свой отдельный вход, а на ручку посмотрите, этой ручкой убить можно нахер. Блин, моя рука, знаете, да, здорового мужика, и тут, знаете, вот такой вот елда, ну реально, то есть она под весом, собственно, елды открывается даже. Ну, не то, чтобы открывается, но ручка зачетная. Так, еще раз смотрим, Цвет тут загорается, фига тут не загорается, вот тут свет перегорю. Вот такой вот тамбур на две квартиры. Покупайте эту, покупайте эту, 58 квадратных плюс 58 квадратных метров, у вас суммарно получается, что у вас получается-то? Так, дверь бы открыть, ух, фигеть, уфигеть, ёкарный бабай, вы видели, что произошло-то, а? Вот, сюда смотрим. вот так все открывается. Офигеть, вообще, летом, вот тут вот такой футболизер. Футболизер. А, короче, покупайте вот эти две квартиры по 58 квадратных метров, квадрат. вот этот весь коридор, как говорила моя бабушка, полностью ваш. Вот, далее. еще тут у вас получается дромовая батарея от системы отопления, до да? непосредственно коридора, да. Это система подъездного отопления. Вот она у вас еще будет топить обе ваши квартиры. Круто, да? Ну вот тут элементы освещения, ремонтик сделать это ваш коридор. Далее выглядываем в обратную сторону, что у нас здесь у нас. Тут у нас небольшой ДК. Вон он виден у нас магнит, маремол, жилой комплекс 1, 2, 3. А мы на завокзале. Вон оно на море видно. Я же говорил, видовое все. Ну, в принципе, идеальное местоположение, прекраснейшая локация. На районе есть магазины, автобус, вообще совершенно у все. Тут вообще у все есть. Так, далее идем сюда. Слышали? Пускайте нас! Мы пришли или приперлись. Так, приперлись, видим огромный шкаф. А эта квартира вообще уже у нас даже мебелирована. Холодильник по коридоре, причем. Что-то он отключен. Леджи называется. Так, еще раз давай с коридора. Шкаф убрать, конечно, он не к месту. Поменьше что-то надо было бы. О, стиралка, стиралка тут что-то стоит. Нафига? Ну ладно, короче, оглядываем, окидываем коридор вначале. А потом все это удовольствие. Звоночек работает, вы слышали, да? И вот у нас такая вот ванна. Ванна здесь уже большая. Ну, ремонтика, конечно, требуется, но, еще раз вам говорю, за 13 миллионов рублей можно купить вот эти вот 50, 58 с копейкой, по сути дела, 59 квадратных метров получается. Да, 59 квадратных метров, комната РС, комната 2, огромные два балкона и прекрасная кухонка. Заходим сюда, идеальная кухня, хороших, прекрасных размеров, с боковым окошечком. Окно открывается? Да, все функционирующее, все открывающееся. И замечательно все у нас тут, да? Так... Окидываем столик, тут, видите, сразу заходи живи. Дверь, правда, вот это что-то неуместно, она упирается, надо ломать, короче. Перегородки можно поломать, перегородки не несущие. Дом строили сербы. Дом постройки десятилетней давности, там чуть больше десяти лет. И комнаты полноценные. Идеальная, прекрасная двухкомнатная квартира, да? Если бы еще не вот эти балконы, то она бы была бы еще больше, если честно. Балкончики, конечно, скрадывают. И следующая еще одна комната. В принципе, видите, даже мебель техника. Заходи живи. Нравится, не нравится, как говорится, из той серии. Спи, моя красавица. Но за 13 миллионов рублей вот э, эта квартирка, да, пусть даже с этим собственным ремонтом, будете покупать. Я вам лично демонтирую и все вынесу. Если вам не нравится и не устраивает этот ремонт. И вот такой еще один прекрасный балкончик. Смотрите, обалдеть, да? Так, высокому человеку можно тут втетериться башкой. Ну, как говорится, придется переносить. Что у нас тут? У меня всякая... ух ты. Тросик для чистки каналей. Ну ладно, бывает что. Но ну, прекрасный огромнейший балкон. Вот это, что за ограждение? Для кого, как говорится, для особых э, групп населения, чтобы дурачок какой-нибудь не выявлялся Смотрите, какие блоки под кондиционеры. Я офигаю. Э, Фиджуцу называется. Ну, нормально, короче, что бы я сделал? Я бы балкон, стеклом застеклил вообще вот это вот все. Вот здесь под окном вынес бы и включил в площадь дополнительную комнату сделал. Очень просто. Очень просто. Вот тут дополнительную дверь делаем, подрамные окно, и вот тут детскую фигарим. Вот это все застекляем, закрываем вот там снизу, да, видите, еще там сеточка. Чтобы воро... горобцы не залетали, наверное. А по-другому я не понимаю, короче. Нафига себе это удовольствие? Видите, как тут сколько пробок, тут полок, да, то есть. А какие там горы, видали он Вон там выше, снежные горы. И все это на завокзальном районе, вот эта квартира всего лишь за 13 миллионов рублей. Если будете покупать, организую скидочку. Смотрите, какая прекрасная квартирка. Ну реально, извините меня, тот, кто ориентируется за, для Сочи на улице Дагомысской за эти деньги, это, это реально вообще недорого, это очень недорого. Смотрите, заходи живи, либо не нравится, заходи, делай ремонт и живи, короче. Видите, а все сходится к тому, что если не нравится, делай ремонт и один хрен живи, короче. Как говорится, палка о двух концах. Живи не хочу. Проходит любая ипотека, статус, квартира, сделки регистрируются в Росреестре, неважно, какая вам квартирка больше нравится, и э, все полностью законно, безопасно. так тек звоночек мне больше всего прикалывает. Где он, скотина? А, вон Поняли? Я когда нажимаю, он, он вот тут вот срабатывает. И, конечно же, вот этот коридор, если купить две таких квартиры, вот эти вот именно, да, Вообще прекрасно. У вас получается еще одно свое собственное. Вот такое большущее окно. Окрный бомб, блядь, Закрыл. Все, пойдет. Так, они взяли вот это, замотовали. А, это не я. Так, дорогие друзья, ручонки шаловливые. Бывает иногда. Давай уходим отсюда, короче, как говорится. Видали, да? Какая дармовая коридора. То есть еще вот эти вот дармовой коридор, это полностью весь ваш. Сколько тут квадратов? Если в квадратных метрах, то порядка еще 25 квадратных метров чисто тупо коридор. То есть у вас... Образно говоря, квартира 59 квадратных метров и еще дополнительно коридор 25. А еще я предлагаю вам ту боковую две купить, чтобы в одной стороне, грубо говоря, на одной лестничной клетке жили дети, а в другой стороне родители. Короче, если не тянете большую квартиру, все планировки стандартные. Либо вот такие, 29, грубо говоря, 28 квадратных метров, либо такая, как вот та. 59, 58. Ну, в принципе, в целом, райончик красота. Домик прикольный. Виды замечательные в разные стороны, куда вам нравится, дорогие друзья. Покупайте, не стесняйтесь. Мой номер 8, 918, 880, 07, 47. Жду вашего звонка. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Пока-пока.